Когда-то давно отец убил кого-то из-за скромной суммы. Мать помогала ему скрываться, и в результате родился я. Если бы он не появился, я бы еще был свободен. Мои родители были не в себе, и я терпел, в надежде, что не стану, как они. Твоего его, папу, поймали. Старатель. Старатель? Тот, кого я видел только по телевизору, существовал на самом деле. Приедет полиция и нас арестуют. Ага, мать взяла меня за руку, и мы покинули дом. Она была не способна жить самостоятельно. Пойдем в полицию. Я пытался поступить правильно. Кейго, раздобудь деньги. Любым способом. С крыльями ярости я легко мог выполнить просьбу матери. Однако я... Тамия, Таками и ваш сын, Кейго, правильно? У мальчика природный дар. Он должен стать героем. Чтобы получить нашу поддержку, вы будете должны навсегда порвать любые связи с Таками. Кейго, сегодня ты распрощаешься с этим именем. Подготовка будет суровой. Ты согласен? Тогда я стану героем, как он. Смогу поддерживать людей. Прямо как он, когда спас меня. Ястреб! Я уж боялся, ты умер. Без технологий центральной больницы твоя жизнь до сих пор бы висела на волоске. А мне бы не провели операцию в духе Ному. И не ввели бы в анабиоз. Из-за этого мое тело теперь как порванный деним. Это я убедил комиссию, что Лигу не провести какой-то простой уловкой. Ведь у них был некто, способный создавать ному. Ты впал в анабиоз, я принес тебя к Даби. Он даже проверил, точно ли ты это. Даби поверил, что ты мертв, и тогда предложил сохранить твое тело. Так ты оказался на поддержании в одной из лабораторий. Держись. Я заметил потертость. Залпните их! <свист> Прощай, Бог, обжорщик. Извините, здоровье вынудило схватить вас так эпатажно. Да кому нужны эти герои? И здесь тоже. Недоверие к героям растет с каждым днем. Не Надо кое-что проверить, прежде чем возвращаться в седло. Она сбежала? Пожалуйста, прости меня. Всего тебе хорошего. Но я догадывался, что в утечке была виновата мама. Мои собственные поступки теперь мне укнулись. Комиссии по безопасности, по сути, больше нет. Теперь некому отдавать мне приказы. Ничто больше... Меня не связывает. Мама привела меня туда, чтобы я перестал постоянно проситься на улицу. Это же пойдет, Когда вырастешь, станешь таким же сильным. Но на деле... Джинс... Истинная природа человека проявляется, когда он зажат в угол, либо же когда он становится свободным. Вот почему Бубай Гавара был хорошим. Если не брать в расчет поступки, факт в том, что он пытался помогать другим. Я тоже так хочу. Я хочу поступать правильно. Даже если Даби рассказал правду о семье Тодороке, с тех пор все изменилось. Так и что ты хочешь делать? Начну я со своих истоков. Ведь старатель. В беде. Все, что я натворил в прошлом, настигает меня. Даже если я выживу, герой старатель, все равно погиб. Я не смог сражаться с сыном. Шота! Как же хорошо, что мы все наконец-то свиделись. Чего это ты ревел? Мне очень жаль. Простите. Моя душа. Больше. А что с твоей душой? Сожаление и вины у нас. Ничуть не меньше, чем у тебя. Рэй? Почему ты здесь? Я пришла поговорить о нашей семье, а еще о Тоя.